Dream, baby. Dream, so... Аптечку брось mm -hmm. Ты Ты А, вон а, он! он, он, он да. Короче, ты была в экспедиции со своим мужем. Мужа убили. Mm -hmm. И еще там пару ваших, типа, друзей. И они оставляли записки, поняла, куда тебе двигаться. Ты двигалась, двигалась и попала в крепость. Mm. В крепости, короче. Mm. Что, ты сдохла? Да нет. Не доплыла, походу. Думаешь? Mm. Нет, вроде все норм. Короче, в крепости ты нашла телефон, и по телефону позвонил доктор. Это основатель типа этой экспедиции, поняла? Он тебе сказал, то, что тебе нужно выбраться из крепости, потому что там какая-то мразь бегает. И добраться до перехода, где они типа тусят. И там будет типа. И там они будут. Там да, они будут. Там будет типа жловой район, Это древний. <сирает> <сирает> вот все. Ты видимо наружу. Снаружи. Наруже. <сирает> Господи, ну я надеюсь, мы никуда опять не провалимся или что-то типа того <звы> Так она беременная, конечно А, может, надо это? Беременным надо лежать, отдыхать А не от Гуля бегать Нажми тап Если тебе совсем будет хреново а, у тебя больше нету опиума. Ладно, забей. Опиума? Да. Ты можешь пить опиум, тебе врач типа прописал. От вот таких вот всяких ведений, всяких вот парашек. Угу. Вот. Но ты его пока не нашла. Вот красивая хорошая игра, да? Да. Вот у меня вначале так же было, так кайфовало. Я не могу бежать. Скоро мы выберемся, ребеночек. Все будет хорошо, мы тебя спасем. Mm. Это красиво. Uh -huh. Мы в пустыне, короче, какой. Да? Как я понял, да. Но мы похоже на пустыню. Это пустыня, ну Или там, знаешь, где can кратера. Can вот видишь, мы oh. были здесь, мы проходили. Да? Yeah. Слушай. People, вот, видишь, кто-то не выжил, то Короче, вы попали в какую-то ну, вертолетную вот переполох. А, вот тут было начало, пол... да, видимо? Да. Там половина под это. А подойди, посмотри, что. зачем? Там... там ничего нет, вон. Интересно. Короче, половина была ранена, и вот половина не нашла В том числе и твой муж. Ты его нашла Да. Да. Ну вот, единственное, что осталось от мужа, это ребенок. Да, а зовут его маленькая ребенка? Нет, yes, мужа. Oh О, это твоя записка да, да. еще не могу подключить. так если мы тут были то что я правильно вообще иду интересно Тасси. рация вот а Короче, the Oasis, Оазис, We мы here были здесь. Что с нами случилось? Я только что прочитал что-то, что написал. Там есть дух, светящийся дух. Я видел ее. Сложно найти, где находится острова. Приходите в мы в Спасибо. Спасибо. Доктор, вы говорили о моих I have these marks on my skin and I keep losing control. You gave me a medicine what's wrong with me? One. <laughs> one. <laughs> <need> diagnostic implements. <laughs> <reference books. sighs> Civilization. Remember Tassi, Control yourself. Avoid fear. Avoid anger at all costs. Вот я Смин там ему что-то вообще хреново. Да. да. Они его тащили вот это все время. С ним так ты тут был не один? Нет, мы в экспедиции были. Меня все бросили, потому что думали, что я сдох. А я А вон идти. смотри. Ну вот тебе видимо туда. Господи, лишь бы не провалиться опять. Обратно гулю. People. Away home. Paris. You love Paris. Мне тоже нравится Париж Они в Париже были, типа, на видовом месте, где были Все будет хорошо, детка Но уже вон, я уже вижу огонь Надеюсь, ты меня не сожрешь, птица? птица так, ну я сюда навряд ли заберусь. Так, вот, смотрю, что-то есть тут. Доктор. А, это девушка. А. <говорит> Наверное. Ну кому-то там было супер плохо. О, нет. Мне очень не нравится этот звук. Это страх Да? Да. Все хорошо, все все хорошо. Все хорошо. А что она? Сейчас там бьется, если чуть не слышу. Не знаю. Так, ну я думаю, нам туда. Блин, дымом дышать нам нельзя вообще. Так, просто быстренько, быстренько перебираемся. О, нажми сейчас С. Когда такие штуки видишь, у тебя вот есть часы какие-то специальные, они открывают дверь. Можешь идти, если хочешь. Зачем нам туда идти? Я не знаю, но всегда, когда я ходил туда, была боль. Да. Типа я проходил дальше игру, туда. Ну нам же явно туда надо. Ну, может, там масло лежит или спички. Там особо, ну, типа, небольшие. Не страшно? Да. Если Чё, что, в любой момент спальни Нет, нажми просто. Это не сесть. А сажать это лечь. Вот, видишь, масло. А, и все? Да. А, ну ладно. Я-то думала. Ну, тогда хорошо. <свес> <свес> О, нет-нет-нет-нет. Что такое? Забучие пески? Вы серьезно? Нет, нет, нет. Ну, естественно. Тут-то Гуля не должно быть, наверное. А, вот, какой-то храм подземный. <laughs> на жопу похоже, посмотри наверх. На Да? Или на вид из толчка снизу, в деревенском. Супер. Так, спички. Так, ты, что ты видишь? Я вот сижу, у меня просто черный кран Ты как кошечка типа? Да. Вижу в темноте. Ничего нет. Ну, е ⁇ в жопу. Оу! а что такое? Это вот тут, где вы были. А, это потусторонний мир, короче какой-то. Ты в него попадаешь с, вот с помощью вот этого э, часов своих, поняла? Да. да. Как тут да. красиво? Давай кнопку такой домой. Что ты сейчас кралась? Да, да вот. все. Он вот. здесь. ему тоже тут нравится. Мне кажется, он вообще в шоке. И Оп, такой себе в утробе, да? Ну. И чувствую, что постараюсь. Так, что-нибудь интересненькое нам дайте. Блин, такие шкафчики прикольные, да? Ну, тут так красиво и не страшно совсем. Вот в пещере намного страшнее. Жиза, жизнь вообще абсолютно. А тут и свет такой приятный, как-то, но ну, атмосфера располагает более-менее. Че? Вот это твой муж. А ah, это ваша дочь, но где дочь я не понял. Сейчас. Ну дома с бабушкой, наверное. <laughs> Ты уже игру проходила, да? О, походу загадка Ну это предположение я не уверен у меня была загадка сделать пулю типа но она не, она не очень сложная там просто надо немножко убегать и так вот записки читай что тут будет написано е следующая страница. На е. Ух ёпта короче вырубай, если что прочитаем, если не поймем, да? Да тут типа про какой-то зелье, которое Да, срочивает что-то там какую-то болезнь типа. А вот ты сюда не можешь пройти. Так, а тут что? Ну, восхитительно. Окей. А тут нельзя что-нибудь поджечь-то? Окей, так. Ну вон, видишь, там записи какие-то. Может тебе надо с ней что-то сделать, слышишь? Ну вот, мы еще сюда не заходили. Поспать бы. Ты что не зависят. Ты еще не прочитал это? Да, что, что-то важное думаешь? Да, пофиг. Думаю, да. Разберемся. Похоже, тебе кого-то надо вылечить. Ужасные кресла такие. Там явно эксперимент. Вот тут вообще непонятно, что это такое, что это значит. Так, ладно. Так. Окей. У вас куда то светит. А вон еще светится ри. А, так. Куда надо посветить? Так, вот сюда. А дальше? Так. А, вот, смотри, следующее. А -а -а. Вот так вот, и сюда. А, и откроется эта дверь. Тебе еще один кристалл нужен? Или как? Может, вот это вот попробую взять? А, нет, да. это... Да. Ой. Блин. I так. О, нет, опять какие-то звуки. Вот. Так, сюда ты не можешь... Господи, пойти. я своей тени боюсь. Надо еще какую-то вот такую вот штучку, ну вот она ровно попадает. Тут все идеально. Ты сразу так не говоришь. Слышишь? Перфектуально. Вот и сделала, пока что работает, но не надо говорить то, что все здесь четко, типа. А то ты потом... У а тебя, возможно, нет? тап нажми? Да, у тебя два из Нет, Поэтому ну, по, -по, не по сути... Ты делаешься на том, что ты уже все сделала. Не, ну, понятно, вот, просто всё. надо... Теперь надо от этой? Вон туда. А как это сделать, это вопрос. Значит, не все идеально. Надо лишь понять. Так. А Посмотри тут? повнимательнее на вот, вот этот стенд. Что там нарисовано? Вот На этот? Нет, справа. Слева. Посередине, который там. Этот? Возле телки. возле телки. Да блин. Этот? Да, не, да, возле тёлки. Вот, да. Справа, вон, возле телки. Во. Это что такое? Смотри, у нее что-то указано красными кружками. Что это? Какие-то кусочки костей? А, вот смотри, что-то есть. Ну, я не трогать ничего не могу. Походу, ей что-то не хватает, слышь. Так, раз, два, три, четыре, пять. Пять. Ну. ну. Вот, ей не хватает вот тех вот кусочков. Смотри. Какая-то, ну, просто прямая. И снизу какая-то странная, типа. Возможно, тебе ее сюда принести, надо как-то их вставить в нее. Хотя, если честно, я хрен его знаю. Нет, фигня какая-то. Не, мне кажется, не в этом дело. Мне кажется, в этом. Ну, пробуй, что? А я могу ее трогать? Что, повернуть? Нет. Так, а если? А ты можешь ее принести сюда и направить на ту? Но можно? Mm -mm. типа только сюда да а что она поджигает посмотри две какие-то лампочки да да и вот вот еще одна мне кажется если мы ее подожжем, то откроется вот эта дверь да. да скорее всего но подожди она что поджигает вот то что ты поджигаешь она что делает вот открывайте какие-то две лампочки смотри подойди что там посмотри наверх нет ну на серединку на человека что это а, да это тут непонятно. Ну. А вот, смотри, какие-то провода идут. Куда они? А, и все. Они просто к этой штучке идут. А, будут. и к они подходят. Блин, да, нихрена непонятно. Вот тебе и первая задачка. Думай. Я не понимаю. Ну, думай. Я тоже не понимал. Надо где-то еще одну найти. Ну где? Может, ты не все обрыскала здесь. Да все, я обрыскала. Глаза уже болят. А, возможно, ты можешь посвятить на эту, слышь? Mm. Э? В смысле посвятить? Возьми кристаллы иди от туда, откуда он светит. Или что это? Пирамидка какая-то? Туда ты можешь посветить? Не можешь, да? Здесь тоже никуда не можешь. Ёб твою мать, испугался головой. Опа! А! Ты ее направить никак не можешь, да? Mm -hmm. О! О! О! А говоришь... Перфекто! Все, иди дальше. Что за, за головоломки? А, вот тебе, видимо, составить надо смысле не понял что ставить Я пока не понимаю Но там ты можешь нажать сетинг like, like вон смотри тебе нужно обеспечить какой-то контакт видимо поставить туда штучку так...